Менеджер Квиндермит, Здравствуйте, друзья. Сегодня мы расскажем вам, чем же опасны идиоты. Слышь, да? Верно. Ваши? Да. Обе? Да. Круто. Итальянский историк-экономист Карло Чиполо очень основательно подошел к вопросу о природе глупости. Долгие годы исследований привели ученого к тому, что он сформировал пять универсальных законов, работающих в любом обществе. Оказалось, что глупость сама по себе намного опаснее, чем мы привыкли Первый думать. Первый Закон глупости Человек всегда недооценивает количество идиотов, которые его окружают. Звучит, как размытая банальность и снобизм, но жизнь доказывает его истинность. Как бы вы ни оценивали людей, вы постоянно будете сталкиваться со следующими ситуациями. Человек, который всегда выглядел умным и рациональным, оказывается невероятным идиотом. Глупцы все время возникают в самых неожиданных местах Самое неподходящее время, чтобы разрушить ваши планы. Хотите услышать самый противный звук на свете? Хватит, хватит, хватит! Второй закон глупости. Вероятность того, что человек глуп, не зависит от других его качеств. Годы наблюдений и опытов утвердили ученого мысли, что люди не равны. Одни глупы, другие нет. И это качество закладывается природой, а не культурными факторами. Человек является глупцом так же, как он является рыжим или имеет первую группу крови. Он таким родился по воле проведения. Образование не имеет ничего общего с вероятностью наличия определенного числа глупцов в обществе. Это подтвердили многочисленные эксперименты в университетах над пятью группами. Студенты, офисные служащие, обслуживающий персонал, сотрудники администрации и преподаватели. Когда Карло Чиполо анализировал глупую несколько квалифицированных сотрудников, число глупцов оказалось большим, чем ожидалось. Ученый списал это на социальные условия – бедность, сегрегацию, недостаток образования. Но поднимаясь выше по социальной лестнице, то же соотношение он увидел среди белых воротничков и студентов. Еще более впечатляющим оказалось увидеть то же число среди профессуры – брался ли маленький провинциальный колледж или крупный университет. Та же доля преподавателей оказывалась глупцами. Карло был так поражен результатами, что решил провести эксперимент над интеллектуальной элитой – нобелевскими лауреатами. Итог подтвердил суперсилы природы. Тоже определенное количество лауреатов были глупы. Идею, которую выражает второй закон, сложно принять, но многочисленные эксперименты подтверждают и железобетонную правоту. Феминистки поддерживают второй закон, поскольку он гласит, что дур среди женщин не больше, чем дураков среди мужчин. Жители стран третьего мира утешатся тем, что развитые страны не такие уж и развитые. Выводы из второго закона пугают. Станете ли вы вращаться в британском высшем обществе или переедете в Полинезию, подружившись с местными охотниками за головами, закроете ли вы себя в монастыре или проведете остаток жизни в казино в окружении продажных женщин, вам везде придется сталкиваться с таким же количеством идиотов, которые всегда будут превышать ваши ожидания, согласно первому закону глупостей. Ох, морозец! Третий Закон глупости. Глупец – это человек, чьи действия ведут к потерям для другого человека или группы людей, и при этом не приносит пользы самому действующему субъекту или даже оборачиваются вредом для него. Третий закон предполагает, что все люди делятся на четыре группы – простаки, умники, бандиты и глупцы. Если Петя предпринимает действие, от которого несет потери, он при этом приносит выгоду Васе то он относится к простакам. Если Петя делает нечто, что приносит выгоду и ему, и Васе, он умник, потому что действовал умно. Если действия Пети несут ему выгоду, а Вася от них страдает, то Петя бандит. И, наконец, Петя глупец, находится в зоне Г. В минусовой зоне по обеимосям нетрудно вообразить масштабы урона, которые способны нанести дураки, попадая в управленческие органы и обладая политическими и социальными полномочиями. Но отдельно стоит отметить, что именно делает дурака опасным. Глупые люди опасны, потому что рациональные люди с трудом могут представить логику неразумного поведения. Умные Человек способен понять логику бандита, потому что бандит рационален, он всего лишь хочет получить больше благ и при этом недостаточно умен, чтобы заработать их. Бандит предсказуем, потому против него можно выстроить защиту. Спрогнозировать действия глупца невозможно, он навредит вам без причины, без цели, без плана, в самом неожиданном месте, в самое неподходящее время. У вас нет способов предугадать, когда идиот нанесет удар. В с дураком умный человек полностью удает себя на милость дурака, рандомного создания беспонятных умнику правил. Держите самолет! Сэр, И вам ты туда ты нельзя! Ты Можно? У меня есть права! Атака глупца обычно застает всех врасплох. Даже когда атака становится очевидной, от нее сложно защититься, потому что она не имеет рациональной структуры. 4. Закон глупости Неглупцы всегда недооценивают разрушительный потенциал глупцов. В частности, неглупцы постоянно забывают о том, что иметь дело с дураком в любой момент времени, в любом месте и при любых обстоятельствах означает совершать ошибку, которая дорого обойдется в будущем. Простаки из зоны П обычно не способны распознать опасность дураков из зоны Г. То неудивительно. Удивительно как раз то, что глупцов также недооценивают и умники, и бандиты. Присутствие глупца они расслабляются и наслаждаются своим интеллектуальным превосходством, вместо того, чтобы срочно мобилизироваться и минимизировать ущерб, когда дурак что-нибудь выкинет. Распространенный стереотип, что дурак вредит лишь самому себе, совершенно неверен. Не нужно путать дураков с беспомощными простаками. Никогда не вступайте в альянс с дураками, воображая, что можете использовать их ради своей выгоды. Ничего себе. Зацени, какая задница. Да уж. Он из спортзала не вылезает. Пятый закон глупости. Глупец – самый опасный тип личности. Следствие – глупец опаснее, чем бандит. Результат действий идеального бандита – простой переход благ от одного человека к другому. Обществу в целом. От этого ни холодно, ни жарко. Если бы все члены этого социума были идеальными бандитами, оно бы тихо гнило, но катастрофу бы не случилось. Вся система сводилась бы к трансферу богатств в пользу тех, кто предпринимает ради этого больше действий. И поскольку идеальными бандитами были бы, вся система наслаждалась бы стабильностью. Это легко видеть на примере любой страны, где власти коррумпированы, а граждане постоянно обходят законы. Когда на сцену выходят дураки, картина полностью меняется. Они наносят урон, не извлекая выгоды. Благо, уничтожается общество, беднеет. История подтверждает, что в любой период страна прогрессирует тогда, когда у власти находится достаточно умных людей, чтобы сдерживать активных дураков и не давать им разрушить то, что умники произвели. В регрессирующей стране дураков столько же, однако среди верхушки наблюдается рост доли глупых бандитов а среди остального населения наивных простаков. Такая смена расклада неизменно усиливает деструктивные последствия действий дураков, и вся страна катится к чертям. Подписывайтесь на наш канал, лайк и репост будут лучшей благодарностью для нас. С наилучшими пожеланиями, Максим и команда канала ЗАНО онлайн.